Там огромный квартирник, человейник. Здесь маленький давинчик. И у нас на данной нашей каравеле Португалии цен дешевле, чем 350 тысяч рублей за квадратный метр. Нету. Ну, вот нету. Почему у нас поменялась концепция? Что сейчас представляет собой комплекс и как будет он функционировать в дальнейшем? Ну почему вы не идете по ДДУ? Потому что у вас уже есть выписка на каждое помещение, и, по сути дела, вы сданы. Мы являемся отделами продаж на объектах. Мы же помогаем собственникам с ремонтами и мы остаемся как управляющая компания. Сторонних лиц в этом процессе нет. Тогда привет. что получается? У нас окупаемость порядка 5-6 лет то есть номер 20 квадратных метров. Сейчас да. А Это фигур. и сам. Огромнейший привет, дорогие мои! Всем привет! Еще из прекрасного города сочи в общем будьте здоровы живите богато. а теперь для того чтобы жить счастливо вам нужна квартира в городе сочи и скорее всего вам подойдет давинчик вашему вниманию комплекс да винчи это он это наша территория территория как раз таки которая расположена в сторону моря там у нас с той стороны есть входная группа парковочные места и территория со стороны гор в общем у нас есть наша территория есть само здание на который на данный момент у нас здесь меняется вся концепция всего проекта дорогие друзья мы находимся в городе Сочи, если говорить конкретно в Дагомысе, прямо по соседству с жилым комплексом, который у нас называется Карвел Португалия. Вот он. И у нас на данной нашей Caravelle Португалии цен дешевле, чем 350 тысяч рублей за квадратный метр, нету. Ну, вот нету. Здесь же, например, у нашего соседа по имени Давинчи, Это такой художник был, я так понял, короче. Или музыкант. <с> ну, вот такие вот дела, короче. Сами загуглите. А у нас цены от 250 тысяч рублей за квадрат. Как оно вам? Круто. Я думаю, что весьма и весьма неплохо. Как говорится, сэкономить как минимум сотку, как с куста. Нефиг делать, дорогие друзья. Там огромный квартирник, человейник. Здесь Маленький Давинчи камерный, можно сказать, интимный, можно сказать, небольшой комплекс, клубный, кому как больше нравится. И мы сейчас с вами пойдем смотреть, все расскажу, покажу и, как говорится дам лучшие цены. Еще раз говорю. Мои дорогие, уважаемые друзья, цены в нашем Da Vinci Ржака 250 тысяч рублей за квадрат. Ну, в зависимости, конечно же, еще и от этажа. И здесь у нас будут лежаки. Здесь у нас будет облагороженная ландшафтная территория, ландшафтный дизайн. Минимальные площади у нас здесь 15 квадратных максимальных квадратных метров. А максимальная сейчас я выберусь вот сюда. Извиняюсь, я без приключений, как без пряников. Вот так вот вылазим. Если не упадет, то значит повез. Повезет. повезет нам повезло и вам повезет максимально 30 квадратных метров можно брать квартирушечки у нас под объединение а теперь я иду и обхожу наш комплекс с обратной стороны чтобы что-то вам раз рассказать показать приготовились поехали ну что дорогие мои сейчас вам расскажет представитель застройщика всю самую как это сказать, правильную первую информацию из да. первых уст. Катерина. Да. Сам, самую сладкую информацию, <с пожалуй, <с на сегодняшний день. Мы находимся на комплексе Давинчи. А, я думаю, что с локацией уже многие знакомы. Я хочу рассказать о том, почему у нас поменялась концепция. Что сейчас представляет собой комплекс и как будет он функционировать в дальнейшем. Во-первых, это в большей степени идет именно апарт-отель. Потому что а, в дальнейшем здесь а, будет управляющая компания. Управляющая компания уже утверждена. А, наша же компания ВЕРС. А, работает она в соотношении 70 на 30. И здесь будет единая стилистика ремонта в дальнейшем. Два дизайн-проекта. Чуть позже мы их полностью предоставим. А, и непосредственно благодаря этому будет котловое распределение доходности. То есть котловое... То есть, подожди. А если я сам захочу здесь жить? А здесь будет ограничение за счет того, что это апарт-отель. А есть ограничения. А у нас 4 сезона – зима, летом, угу. а весна, осень. А на каждый сезон по 14 дней. То есть общая сумма будет у собственника 56 дней. Как он ее планирует, это уже индивидуально. То есть, грубо говоря, месяц – высокий сезон, месяц – низкий сезон, сможет жить собственник. Да, по, по сути дела, это коммерция. Готовый бизнес. Готовый да. бизнес. Прикольно. Ну вы даете, вот действительно вы концепцию изменили, планировали одно, а в, в итоге у вас получается бутик-отель. Да, в большей степени да. За счет небольшого номерного фонда, кстати, мы получили уже выписки, выписки у нас на каждое помещение. То есть, по сути дела, раздел на каждое помещение уже есть. Да. Пойдем вовнутрь. Расскажешь руками тут вот так вот поводишь, а я вставлю красивые картиночки о том, что как оно будет. Что, что, что же что здесь же будет? Оно будет? Где а, ресепшн? Ресепшн будет прямо находиться вот здесь. Он будет в стеклянном таком формате, полностью за остеклением. То есть, Сюда, когда заходим на территорию, нас сразу же встречают на ресепшене. Потому что с правой и с левой руку это непосредственно будут уже сразу те апартаменты. Mm -hmm. На первом этаже у каждого апартамента свой отдельный вход. То есть по сути дела, вот так вот снизу на первом этаже будет каждый апарт с отдельным кодом. Да. А террасы где будут? По террасам. Здесь, во-первых, мы сейчас делаем весь капремонт этого проекта документационно защищенным форматом. Что он в себя включает? Это процесс идет через проектную документацию по разрешению со стороны администрации. Простым языком, наши любимые объекты с федеральным законом 214 строятся точно так же. Проектную документацию они сдают в администрацию, администрация ее подписывает, и только тогда они приступают к стройке. А у нас так с капремонтом. Ну, почему вы не идете по ИДУ, Потому что у вас уже есть выписка на каждое помещение, и по сути дела, вы сданы. А здесь необходимо 70% капитального ремонта произвести, и тогда мы выйдем на договор купли-продажи. Молодцы, интересно. Слушай, а что с ремонтом? Вот вы бутикотель. Uh -huh. У меня же есть люди, которые уже тут купили, они не думали, что здесь будет бутикотель. Uh -huh. эм, что тут с ремонтом? Ремонт будут делать сами собственники или вы будете делать ремонт? А за счет того, что мы предоставляем сразу же дизайн-проекты, конечно, мы будем... У нас есть проект на бригаду, которая uh -huh. будет заниматься. Два дизайн-проекта специально на выбор. Пойдем наверх, поднимемся и ты расскажешь. Вы уже. будете делать дизайн проекта, который будете представлять собственникам, на основании которых кто будет делать ремонт? Все-таки собственники? Нет, мы. Вы? Да. Компания-застройщика? Да, все верно. Понятно. То есть, почему выгодно сотрудничество с нашей компанией? Мы являемся отделами продаж на объектах, мы же помогаем собственникам с ремонтами, и мы остаемся как управляющая компания. Сторонних лиц в этом процессе нет. То есть все идет именно с нашей компании, с компанией Верс в данном случае именно, а, потому что так мы будем фигурировать в дальнейшем под названием как управляющая компания. Mm -hmm. Хорошо. А известна уже ориентировочная mm -hmm. доходность, то есть вашего вот этого коммерческого проекта. Да. Пойдем, вот так пройдемся, там поднимемся, заодно покажем ваших соседей. Какова доходность планируется... В вашем бутик-отеле, апарт-отеле, да mm. винчи. Красивый рендер доходности, э, думаю, что мы прикрепим к видео как раз, потому что он у нас есть. Средняя годова годовая сумма 5500 сдачи в арену. Это действительно так именно с аналитики данного сезона. Ты имеешь в виду за сутки? Да. Это в летний период или в зимний период? Это средний. Среднее. Это средняя идет. А мы, потому что, как, откуда берем цифры? Не с неба, конечно же, не сами придумываем. Обзванивали все отели, которые сдаются в данный период времени. Аналитики составляли смету по летнему периоду, сколько, какие суммы здесь были. Отсюда мы получили эти цифры. Загруженность в Сочи составляет 60%. Это примерно 216 дней. Если мы умножим эти числа, что мы получим? Мы получим миллион двести доходность. То есть ориентировочная доходность, грубо говоря, миллион двести, тире там? Нет. нет. Нет, а здесь что самое главное Поскольку это готовый бизнес, мы вычитаем управляющую компанию Ее услуги 30% А за вычетом управляющей компании что 850? получается? 850, от 850 готовый бизнес За уже... номер 20 квадратных метров Да, 25 даже С чистыми на руки будет получаться. Слушай, билет. тогда что получается? У нас окупаемость порядка 5-6 лет То есть номер 20 квадратных метров Сейчас да. Афигант. Это и самая главная изюминка, потому что цены сейчас привлекательные. Цены обалденные. Между прочим, вот у вас напротив есть соседи. Да. Они обзываются Caravello Португалии. И там сейчас дешевле 350 тысяч рублей за квадрат. Нет ничего. Mm. У вас минимальные цены за квадрат? 250. А. Вы сразу такие поддых, каравели а, Мы на самом деле понимаем на сравнение за счет локации, что мы находимся в одной локации, но не стоит забывать, что мы абсолютно разные концепции. Здесь массовая застройка, большие объемы. Мы абсолютно противоположны. У нас маленький объем, то есть небольшой номерной фон. При этом у нас котловое распределение доходности. Нам не нужно кому-то доверительное управление подписывать. Это все здесь уже идет по сдаче. Что такое твоя котловой метод? Вот Не все знают котловой и котловой. Вот знают котел. К обожаю этот вопрос. Потому... Пойдем наверх и рассказывай про свой котел. Котловой метод. То не все понимают. Тебе, наверное, многие этот вопрос задают, да, когда вот это а, Да, на самом деле, потому что многие его еще по-разному называют. Кто-то называет системой пирога, ну, по-разному. Что он себя включает? Условно говоря, у нас есть 45 апартаментов на комплексе. Они будут сегментироваться именно по своей категории. А, простым языком у нас есть категория с видом на море. А вот оно действительно вон там море, вот там море. Ну, там вот с этих номеров все равно будет лучше видно море, потому что там ничего не, не загораживает. Да, вот там, там за... прямой прямо этот вид. Угу. А есть категория, которая с видом на горы, на зелень. И Пойдем кат... покажем мы зелень. Смотри, в действительности тут прекрасный вид -то на зелень и горы. Да, да, то есть а, за счет этого будет именно... Категори... категория номеров. А как дальше? Как этот принцип действует? Как он работает? Вот у нас 15 номеров в каждой категории, к примеру. Mm. А, ты живешь в одном, я живу во втором. Mm -hmm. Но вот мое помещение по какой-то причине не сдавалось. Ну вот, не получалось. Ну не, да? ну, не знаю, может быть вид не понравился. А, ну, вот так звезды легли там? Звезды сложили. легли, да. Yeah. А, а твое помещение сдавалось. При этом доход делится mm -hmm. на всех собственников, кто в этом сегменте. То есть, грубо говоря, первый этаж одна категорина, второй этаж другая категорина еще и в зависимости от вида. Да. Разбивается на категории. Да. Это будет уже а, точно сообщаться в дальнейшем, когда сюда целенаправленно зайдет управляющая компания, когда мы произведем капремонт и будем уже выходить на старт именно как апарт-отель. Тогда mm -hmm. уже будет четко. Мы пока что можем примерно а, объяснить, а, в какой категории номер относится, потому что у нас еще и площади разные. А площади у нас идут от 14 до 30 квадратных метров. Ну, нормальная площадь 30 квадратных метров. Хороший, обалденный, полноценный номер. Да. Для вот это самое то для себя, для отдыха, когда приезжаешь отдыхать. Фасадную категорию мы тоже полностью меняем. Фасад будет действительно как на рендерах. Мы будем использовать фиброцементную панели. Многие, знают, кто смотрит твой канал, слышали уже это название еще с нашего New Point. Это второй проект нашего же застройщика. А, Во-первых, это японская технология. Они вентилируемые, они очень хорошо уживаются в нашем климате. И они очень красиво выглядят. Здесь посмотрим. она будет в отделке фасада. Чаще всего на котычных поселках их используют. Нет, здесь мы их используем именно на фасад. Слушай, квартиры с террасами у нас получаются туда, в сторону бассейна. Пойдем из окна посмотрим. А, я знаю, что а, здесь важно понимать то, что все будет выглядеть совсем-совсем иначе. Вот он наш обещанный вид на море. Обещали, пожалуйста. Вот то, это что, объясни мне. Вот я им пальчиком тыкаю. Да, здесь вся идет наша территория. Она в себя включает парковку. Здесь она ориентировочно на 10 парковочных мест на закрытого формата. Территория все тоже закрыта, охраняемая. Внизу мы сразу же видим бассейн. Он будет круглогодично подогреваемый. Вокруг него как раз будут зоны отдыха. По низу вот с этой стороны будут террасы первого этажа. Ох, повезло кому-то? Да. То есть а, здесь как раз идет вся инфраструктура, ландшафтное озеленение и так далее. Слушай, вид а а... классный. Вот этот, реально, грубо говоря, если представить, вот стоишь стейшном номере, вот по эту стенку будет да. стеночка, да? Обалденный, классный вид, неплохой. А, остекление будет не в упор, здесь же будут еще балконы. То есть остекление а -а -а. будет вот здесь, а это уже будет Вы сам балкон. Это? Абсолютно... Полностью меняем. У нас конструктивное архитектурное решение, они подлежат видоизменению. А вот, вот этой а, профиля его здесь не будет. Здесь будет хороший алюминиевый профиль, а, либо с выдвижной конструкцией. Сейчас под проектировщиком ждем mm -hmm. ответ, чтобы мы разбегали, mm -hmm. выходили на балкон mm -hmm. с чашечкой кофе. Да, да, да, да. Ну, да. mm -hmm. well, это а, классно ли, Либо в любом случае делаем а, очень хороший материал, потому что здесь будет бизнес класс Вчера по секрету обсуждали лифт. Но пока что он на стадии обсуждения не буду пока говорить, будет или нет, но, тем не менее, здесь делается все для того, чтобы он соответствовал и задавал конкуренцию нашим соседям. Дух, действительно, по сути дела, да, такой вот интересный, современный бутик -отель, да, ну вот здесь вот ну, все как-то, вот знаете, все, полторы-две звезды, вон оно, не помню, как называется. Вот там вот рядышком какой-то летний, там вообще, не знаю, может mm -hmm. быть, 0,5 звезды, по сути дела. А здесь вот в реале, если вы выполните все то, что взяли и рассказали, будет вообще, по сути дела, извини меня, там, да, ну, нехило, почти 4 звезды, можно даже и назваться. Да, а еще по сдаче. А, по сдаче документационной у нас третий квартал 23 -го года, mm -hmm. но в наших планах а, выйти во втором квартале 23-го. У нас есть на это абсолютно все основания, потому что в летний период на ну, первой береговой стройка в каком-то своем диапазоне она запрещена. И мы хотим летом уже запуститься и приносить доход нашим дорогим собственникам. Образно говоря, в течение 7 месяцев ожидается запуск этого апарт -отеля. Да, все верно. И уже приносение доходов собственникам. Да. А, и вон у нас море. Сколько до моря у нас? А До моря здесь 200 метров, 4 минуты доступности. А здесь же мы можем видеть ЖД-станцию, до нее всего минута. Вот мы садимся на Ласточку либо в сторону Сочи, либо в сторону Краснодара. Пожалуйста, 12 минут, мы в центральном районе Сочи. Час 20, мы на Красной Поляне. 40 минут, мы в аэропорту. И при этом мы едем вдоль побережья. Удобно? Да. Дорогие друзья, ну вот мы уже идем на парковку нашего да этого апарт-отеля в Дагомысе, э, у самого Чхорного моря в 200 метрах. Катерина, если тебе есть что добавить, добавляй. А, да, конечно, есть что добавить. А, Успевается приобретать. Это самое главное, потому что а, через месяц вы будете звонить Дмитрию и говорить, хочу купить до венча, а цена-то у нас вырастет, потому что инвестиционная привлекательность у объекта очень хорошая и как для сдачи, и на перепродажу. Поэтому а Мы Дмит... Дмитрию всегда рады. Звоните ему, пишите. Он вам подробно расскажет о нашем проекте и о предложениях, которые вам подходят. Звоните, дорогие друзья. Номер знаете. Надеюсь, что мы с вами увидимся. Я Екатерина. Ждем вашего звонка. До скорой встречи, дорогие друзья. Пока, Пока-пока.